После весны наступает лето. Кто же это такая летняя девушка? И в чем ее отличительная особенность? Почему же так важно найти свой цветотип? У каждого мужчины есть в его мечтах та особенная девушка с ее неповторимым шармом и обаянием. Также и у мужчины есть свои любимые цвета. Так для весеннего типа мужчины будет привлекательно также весеннего типа девушка.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 Девушка летнего типа красиво выглядит на ряде мягких приглушенных крапок, как на нежной акварели. Цвета могут быть расплывчатыми, казаться водянистыми. Это только подчеркнет особенность ее облика. Девушки летнего типа чаще являются жительницами в средней части России и Средней Европы. Для них характерен слегка голубоватый оттенок кожи, в противоположность желтоватому девушек весеннего и осеннего типа. Среди девушек летнего типа есть и бланилки, и брюнетки с цветом лица нежным и светлым, пастельного оттенка или даже розового, если кровеносные сосуды подходят близко к поверхности кожи. Веснушки у летнего типа немного серовато-коричневые. Катрин Денев явно представитель летнего типа. Девушки летнего типа, быстро загорающие на солнце и имеющие от природы кожу с легким оливковым оттенком, чаще всего причисляют себя к осеннему типу, даже после тестов. Явным признаком девушек летнего типа является пепельный оттенок волос. Неважно, блондинки они или брюнетки. Почти все они недовольны цветом своих волос. Светлые волосы у них слишком тусклые. русые невразительные, седые невзрачные. Поэтому они все время экспериментируют с различными оттеночными средствами и новыми красками для волос. Пытаются красить волосы в более темный цвет или осветляют, придают им рыжий оттенок или выделяют прядки. Большинство девушек летнего типа в детстве были светловолосками. Затем в подростковом возрасте или позднее их волосы потемнели. Девочки с цветом соломы превращаются в девушек в цвета солома со светло-пепельным оттенком волос. Девочки с пепельными волосами со временем становятся русыми или темнорусыми. Если волосы на солнце отливают ржавину, это не свидетельствует о принадлежности к осеннему типу. Женщины лета тоже могут быть от природы иметь э, рыжеватый цвет волос. Женщины лета седеют рано, и их седина имеет теплый голубовато-серый оттенок. Глаза у женщины летнего типа разного цвета бывают, преимущественно голубые, однако есть и зеленые, и серые или цвета ореха. Летний тип характерен мягкостью и легкостью пасмурного взгляда. Этот эффект создает радужная оболочка глаза, замутненного и приглушенного оттенка. Белок не сияющий, а скорее молочного или кремово-белого цвета. А теперь ответьте, пожалуйста, на вопросы теста и определите себя, летняя вы девушка или же нет.